басра сратушке зато увидите работу в потоке пилот постоянно меняет свое положение не просто по кругу летает если вы молодой пилот запомните нельзя в ручки сок выжимать ручку надо держать вот так как письку в туалете тремя пальчиками нежно вот раз хохохо <смех> э, хули, хулиган Сарла Ботинь директор до куляш норд Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта! Я Игорь Волков, мы снова в небе, на канале Мечта Летать! Летаю сегодня с другом Уве. Вот, он сзади на хвосте висит. Он попросил покатать его друга. Ну и, собственно, я сейчас что и выполняю. Он пытается сесть мне на хвост для красоты. А я пытаюсь от него увернуться. Погода у нас только-только стартовала Не знаю, какой у нас еще план У нас есть полтора часа, чтобы Сделать какой-нибудь красивый полет Ну и посмотрим, что из этого выйдет Чуть прошли по маршруту, друзья, но как-то никак не можем нормальный поток найти. Высота снизилась до 1900, было до этого 2400, надо добирать. Нашел я за склоном, причем южным, какую-то хрень. И в этой хрени сейчас потихонечку карабкаемся вверх. Ого, на хвосте висит, работаем. Вот такая вот она прогулка по Альпам. Впереди рядом совсем хорошие облака, но не факт, что они работают. Вот, уже много таких проскочили. Красавчик. Ага. Впереди, друзья, набирает планер, стоит в левой спирали. же туда зайдём. Вот смотрите, как планер ходит. Увеличивает тангаж, свечкой так, раз. Я тоже увеличил тангаж, и он закрутил, и я за ним. Понеслась нелегкая. Вот тут такая красивая скала, что на не могло не быть потока. Увы, мой очень хороший друг, друзья. Мы с ним знакомы, ой, очень давно знакомы. Я с ним повстречался, когда он э, был после травмы. Он попал на скутере в очень сложную ситуацию, в очень тяжелую аварию. И у него одна нога короче, другой где-то сантиметров на пять. И там он как-то прошел, влэк спокойно в Германии, но у него не было проверки полета на планере моторном меня мой друг робин попросил говорит игорь слетай но у меня как обычно были студенты я говорю ну часик только могу часть больше больше часика не могу я с ним полетел слетал и надо было видеть глаза человека а он не летал видимо много времени и вот он взлетел и вот в глазах такое счастье. Ну, я их не видел, <смех> спереди копить был. Но просто от него это счастье и лучилось. Потом эти глаза я видел на земле. И я это почувствовал, вот эту атмосферу, то, что человек наконец-то вернулся в небо. И я ему дал ручку, и он, он божественно совершенно набрал высоту. То есть я, я понял, что я вообще не пилот, а двоечник по сравнению с ним. Вот. И. Конечно, я забил на этот час, я там он летал, пока там погода не кончилась, я уже своим ученикам сказал, в смысле, друзья, ну такой случай, что нельзя было по-другому поступить, вот, он, ну, ему тоже досталось, потом я старался, чтобы компенсировать им вот эту вот штуку, но... С тех пор мы дружим очень хорошо. Сам он путешествует по миру со своим планером сейчас. Планер, на котором он летает, он на нем две недели на одном аэродроме, две недели на другом. Сам он на пенсии. Такая счастливая пенсия, в которой можно кататься по всем аэродромам мира и летать а зимой в Африке Поэтому летают, можно сказать свою всю, всю жизнь тоже хочу такую пенсию хотя бы сказать я сейчас уже на пенсии летаю летаю как хочу мы прилетели в заповедник веркор сейчас он достанется кусочек красоты раз уж у нас такая экскурсия это вот как выглядит классический такой полетик на часок посмотреть что здесь творится вокруг получить от этого удовольствие и ну, немножечко прикоснуться к планеризму со мной летит пилот который имеет пепель но планеризм пробовал давным-давно и вот сейчас хочет немножечко снова понять это в 15 лет он летал на планере понять надо ему это или нет а моя задача показать что надо на веркор выгодно приходить низко, тогда это максимально красивое зрелище. Окей, okay, I continue to the side. Okay. Ну и эти облака могут работать, соответственно, мы здесь будем придерживаться. Сейчас какая погодка, что можно и до Гренобля слетать, было бы желание. На Гренобль стоит красивая дорога из облаков, такая прям... Мы, может, сейчас на Гренобль и дудем, слетаем. О, пуни туда. Ой, красавчик. Ой, хулиган. Да. Ну, такое можно делать, если только сильно веришь друг в другу. Проходит под нами. с видами на Веркор. Ой, шалит, шалит. Очень хороший пилот, друзья, поэтому я в себе уверен и в нем уверен на сто процентов. А мы подлетели к заповеднику Веркор. Здесь мы можем на разрешенные 300 метров над рельефа летать. Ну, мы сейчас заведомо выше 300 метров на рельефа. Это мое одно из самых любимых мест. Потому что, ну просто вот люблю я его. Особенно оно очень прекрасно, когда тут куча деревьев уже с желтизной подтягивается. Ну вот вы видите, два домика стоит в центре кадра где-то. Был один, вот один подстроили буквально недавно. Там такая лужица, это под воду. Такой водоемчик. А там отверстие такое, видите, сейчас я, сейчас я, сейчас я вам крылом покажу. Вот. И вот туда там дура такая в земле. И туда можно заглянуть, и прямо пещера такая подземная уходит. Вот такой немножко панорамный вид. Не то, что нам тут высоты хочется добрать, а просто вам кружочек сделать, показать красоту. И вот уже прилетел тоже туда. А здесь есть такая скала, как в Аватаре. Оп. Вот. Сейчас мы здесь наберем Скалу я вам потом, может быть, покажу Она очень замечательна тем, что она прям прилипла к горе То есть полностью отделилась Но при этом, так как красиво опирается на скальную породу На пересекающихся идем Вот он заложил, как красиво А я сейчас к нему оп, поближе Ай, красавчик. Ай, лапочка. Ай, умничка. Эх! Еще подъем был бы у нас. Ну и есть вроде как. Вот когда на хвосте сидишь, очень удобно. Ты Особо думать не нужно. Просто повторяешь действия напарника. И... Так, в принципе, учат, когда инструктора... Возят студентов, он говорит, ты должен сесть на хвост и просто повторять мои движения. Но главное, меня не сбить. да, это очень важно, друзья. Попробую максимально близко на хвост. Это тяжело, конечно, вот так вот карусели фигачить, но... Оп, протягивает. Оп. Зато вы видите работу в потоке. Пилот постоянно меняет свое положение, не просто по кругу летает, а периодически превращает круг в дугу или делает кратковременные такие прямые проходики, которые позволяют сместиться в зону максимально удачного подъема. Ну, сейчас я немножечко вот. Самое идеальное положение, если ты хочешь поработать с коллегой, вот такое, как сейчас, когда вы ровно напротив друг друга, и тогда работаете в потоке, не мешаете друг другу, максимально используете информацию друг о друге, для того, чтобы красиво набрать высоту. А у нас две, две с половиной. Чувствую, рвану, рванем мы сейчас, друзья, на Гренобль. На Гренобль вон, -Во, сложилось красивейшее, глядя за облаков. Попробуем, думать. До Гренобля не так далеко, 90 километров. Сейчас как жахнем. Окей, okay, I'm going follow you. В следующий раз Гренобль, то есть Гренобль даже видно сейчас, вот если посмотреть на вот эту цепочку гор, то она заканчивается и там справа блестит немножко в город. Как раз вот. Можно было, конечно, туда сейчас думать. Красивая линия, но оба хочет показать, что на пик -дебюре. Вот это скалы от заповедника. Здесь живут огромные птицы. И однажды была совершенно потрясающая история, когда мы ну, вот так летали-летали, вдруг птица впереди неудачно. А пилотировал мой ученик, и он очень сильно жахнул ручкой и не нажал на педаль. Сделал очень глубокое скольжение. А планер Янус, у него длинное крыло. Изначально он проектировался 18-метровым. А потом стал 20-метровым. И у него немножечко не хватает оперения. Ну и Янус попал в глубокое скольжение. Настолько глубокое, то есть, что такое глубокое скольжение. Когда, вот смотрите, я вам сейчас покажу, что значит глубокое скольжение. Это когда, например, вот смотрите, педаль... даже Вот, и нитка раком. То есть планер боком втекает. Вот он летит, но... Ну как вот так, так, так и летит. <смех> Должен лететь. Ой, Сейчас я ручку пытаюсь одной ногой держать. Летит ровно, а если вот повернется, сделать третий большой, будет также лететь, его будет воздухом боком постоянно обтекать. Так вот при совсем глубоком скольжении получается что это состояние устойчивое. То есть вот я сейчас смотрите сделаю скольжение, вот и я отпустил все, оп, планер видите сам вернулся к нормальному состоянию, а при глубоком скольжении нет. Ну я тогда про него не знал и думал, что может какой-то штопор. Испугался я сильно, потому что скорость индикатора вышибла, потому что ну, при этом косому втекание через трубку уже не получается смотреть воздух затекать нормально. То есть индикатор скорости показывал ноль. Я очень этого испугался. Думаю, ну все, кербик, штопор. А на самом деле скорость была. Ну, тут самое главное, не делать резких движений. По Плафар, фарму он у меня впереди на 100 метров. Он. Ага. Показывает мне путь. Ну, так вот, в том случае самое интересное действие были моего ученика, который умудрился запихать огромную камеру себе за пазуху, у него была там камера, он Орлов как раз фотографировал, величиной, наверное, хорошую пушку. И он эту камеру зас... запихал за пазуху, взялся за аварийные ручки сброса парашюта, ой, парашюта, кабины и собрался прыгать. Говорит, Игорь, я готов, подожди, подожди, мы еще может быть планер спасем. Ну и я тогда нос опустил, как-то с педалями пошебуршил. Короче, планер рожил, полетел дальше. Так что были и такие приключения в этом месте бы сейчас уже намного лучше видно Вот даже видно Цепочку озер, которая к нему ведет Попробую Уви вам снаружи снять даже голова закружилась <сínt> <сínt> друзья можно ли укачать волку? можно если не будет вокруг него так летать у меня немножко фларм помогает я по крайней мере по фларму вижу что он сейчас чуть сзади чуть ниже Окей, okay, I'm follow you. Вот, на вот этом холмике я как-то провисел час. У меня есть видео, но оно не смонтировано, как я выживал на этом холмике. уже все поля осмотрел для возможной посадки. Но выкарабкался и прошел вот эти перевалы. И долетел до дома. Надо все собраться силами, смонтировать. Классный ролик, очень такой, наверное, нервный, что ли. Как, как все любят, почему-то всем очень понравился ролик, там э, называется тревожный долет, как мы берем, вот типа такого, перевал какой-нибудь проходит, вот, эх, вот так, стурбуем перевалы, очень страшно, кажется, что мы сейчас все разобьемся и все умрем, и людям почему-то это нравится, вот, а на самом деле, ну, ну перевалы. Ну, прошли, <смех> ручку потянул 200 метров, снова есть. Если бы я хотел наделать контент такого страшного пристрашного я бы такого наделал. Но я не хочу показывать, что планиризм, это страшно пристрашно Планиризм это весело, э, очень познавательно, потому что в этом случае вы э, просто о мире, о вселенной, о природе, узнаете массу нового. В этом, наверное, самый большой кайф в плане ризма не то чтобы там публику потешить показать вот мы такие страшные хорошо бы поток взять это мы так еле-еле до аэродрома долетаем конечно до аэродрома 27 километров Пятигор, но надо там еще кучу всего обходить. Поэтому парим потихонечку. 27 км в час но в мордочку дурит. Ну, такой получился полетик по скалкам красивый. Сейчас я вам вытащу еще камеру наружу. Теоретически этот склон может работать, потому что высота-то нам сейчас нужна. О, туристы. Смотрите, машут нам лапой. Yes, iPhone meter. Давай, вот, ну, друзья, тут как бы так нашалились так, что высоты осталось Гулькин фер. Вот здесь так неплохо. Сейчас я вам, ну, я вижу, что здесь поток, я его вот зафиксировал, что он здесь есть. И хочу туристов порадовать, что если я много высоты наберу, я не смогу низко над туристами пройти. А я же этого хочу, то, а тем более они нам помахали. Если бы не махали, я бы еще подумал, нужно ли с ними связываться. А раз туристы помахали, так это прям, считать, подарок такой. Сейчас я заодно рядом суда пройду на встречном. ну, 200 скорых, видите, я сейчас... Ниже, уже, но прохожу рядом с туристами. Оп. И смотрите, как я от них лихо ухожу с перегрузкой. Перегрузка такая. G3 я выжил сейчас. Вот, вернулся в свой поток. О, какую я штуку нарисовал, смотрите неприличную обычно у меня такие штуки только капитан оптимизм рисовал на чемпионате мира но видите оказывается я могу вот но я буду держать здесь поток потом что ви там на углу болтается но как-то у него не шибко хорошо получается и у нас поток такой надо немножко протянуть в сторону вот этой вершинки может быть получше будет я щупаю, щупаю, щупаю, щупаю оп драный драный, потому что ветер с вот этих гор идет, и вот здесь в таком небольшом как бы роторе увы, под нас подходит оп. вот это к вопросу, почему важно в таких полетах не сильно опускаться вниз, потому что представляете были бы мы ниже этого склона и как бы вечер перестал быть томным бы Понятно, пошли бы вот потом вот туда, по, тем, по тому ущелью. Попробовали бы взять дна что-нибудь ущелье, но это все сложнее и сложнее. Пока ты остаешься выше гор, ты можешь качать с них спокойно энергию. Ну что ж, мы-то выбрались. Окей, okay, на... okay, I am followed. Мы выбрались на тысячи метров. Люди хочет, я так понимаю, показать своему другу Пик де Поэтому я следую за ним. Ну вот горочка, с которой мы начинали. Видите как? Набрали мы 640 метров. Переставляю закрылок. Как мы проходим перевал. Но мы тут достаточно тоже низко. А самое паршивое, друзья, что здесь лэп Видите, вот. над не шутить нельзя. распалились <связать> <связать> <связать> ну, друзья, вы главное понимаете, что у нас у всех есть запасы скорости. То есть, что у что у меня, несмотря на то, что мы низко, у нас скорость высокая. Поэтому, смотрите, видите, как он вверх прыгнул? Просто сбросил скорость. Я тоже так могу. Сейчас, смотрите. Оп. И я спрыгнул. А сейчас он относительно меня ниже стал, потому что я просто достал его по уровню. То есть, планер это великолепный аккумулятор энергии, который способен ее запасать и отдавать, То есть, запасает энергию в скорости и отдает ее, превращая потенциальную энергию в высоты. Соответственно, с высоту можно растратить на то, чтобы разогнаться и превратить высоту в скорость. Ну и надо всегда помнить, что скорость это жизнь, то есть лучше иметь выше скорость и спокойненько этим пользоваться, там использовать ее как надо, чем там пытаться сохранить высоту всеми мыслями способами, там типа. Зачем-то там. Лучше пролететь над деревьями в 5 метрах но вот на высокой скорости, чем пролететь на 50 и сорваться на двигает стопор. Так что имейте в виду это. И летайте безопасно. Ну, какой поток мощный. Я понял, что увы нифига не хочет набирать. Хочет к фикдебюру дальше шуршать. Ну, полетели к пикдебюру дебюра гора вот это впереди чувствую увы опять будет хулиганить поэтому я прицелился максимально близко я даже не знаю как он так досклона близко да вы понимаете что досклон еще один планер О! хулиган О! э хули, хулиган Да, ну сейчас начнем набирать. Ну-ка. Вон там пройдем. Оп. Это классический набор на пик пикдебюри, друзья. Тут нам все известно. И мы уже здесь не раз бывали. Хотя находятся люди на канале, которые говорят, Игорь, а что это за такая красивая гора столовая с плоской вершиной? Которую вы никогда нам не снимаете, говорю, как же, так же вы посмотрите, мы же тут живем на этой горе. Гора-то находится на расстоянии 22 километра от аэродрома. И смотрите, друзья, какое летное счастье, иметь такой подарок рядом. И... Я всегда говорю, что это рай. Там, конечно, некорректно будет сравнивать с чем-нибудь это все. Но 7 дней в неделю у меня одна проблема здесь. У меня нет выходных. Я вот хочу с сыном провести день. Я вынужден тут... Мы летаем каждый день, когда есть погода Ну я так наобещал везде И теперь получается, что Летаю я кажд... 7 дней в неделю То есть у меня уже на 21 день, как не было выходных, Но ну, это перед чемпионатом мира И вот я после чемпионата приехал и тоже не было выходных вот. Все как... Ну и на чемпионате, а на чемпионате был один выходной, это была плохая погода Вот вам вся, вся жизнь летная, пашешь и пашешь Летаешь и летаешь. Но ну, я бы как бы дверь жаловался, вот, конечно. А, именно поэтому вот это место, оно очень любит сюда немцы приезжать. Почему думаете, что у нас почти всегда вот э, где очень много немцев и э, э, так вообще? Он Наш аэродром в конце долины просматривается. Вот, 22 километра. То есть отсюда прыг сразу вот какой-нибудь пик дебюр, э, набираешь 2700, и в раз ты уже в больших горах, в больших альпах. Поэтому место просто волшебное. С 23 января в этом году начал сезон. После нового года забрал планер. Мог бы раньше летать, но планер был на обслуживании в Германии. И дальше вот я не прекращаю тут шубуршу. И закончу где-то в конце октября месяца, потому что ноябрь уже настолько мало погоды, ну там три дня в неделю, что планировать полеты с учениками в такой ситуации как-то не совсем удобно. И говорю, как вообще? А если погода не будет? Я говорю, слушай, ну вот не бывает такого. Ну как же не бывает? Бывает. Я говорю, ну не бывает. Вот <laughs> есть такое место, где не бывает. И действительно, мы минимум, который летаем, фиксируемые, у ну, 4 дня в неделю. Таких недель 3 в году бывает где-то, когда мы 4 дня летаем. Это очень считается плохая неделя. А так я гарантирую 5 дней в неделю. То есть я говорю, что ребята, вот, там самое лучшее, что вас ждет, это 5 дней в неделю. Норма, которая вас ждет, это 6 дней в неделю. А... Грустная норма для меня – 7 дней, тогда я без выходных. Но с другой стороны, представляете, вот человек приехал, мечтал летать, и вот он попадает сюда, я ему скажу, слушай, ты вот… Ну, как как часто это, кстати, бывает на обычных аэродромах, когда ты там в школе учишься, и говорят, а сегодня он снукоров выходной. А ты смотришь, чемоданы летают. Родя говорит, а нет, выходной. А еще бывает так, что, например, когда ДОСАП, вот за что я досап ну, вы знаете чего, немножко недолюбливаю. Там другая тема, а сегодня мы красим забор. Он говорит, как так? Ну, а погода бомба, с сараи летают, можно там маршрут идти. Нет, сегодня у нас по плану забор. А потом, когда идет дождь, э, мы должны летать. Тогда круги летают. Такое бывает, да. У меня однажды история самая такая яркая про круги. Я летал тогда на аэродроме Шевлина. И так получилось, что там же летали две стюардессы очень хорошие и хорошенькие. И у стюардес было желание научиться летать на планере, и вот они пришли, программа ДОСАФ подразумевает, она такая, ну, она сейчас, сейчас например, компания Seven сделала новую программу, которая более гибкая, и ты можешь там переставлять местами упражнения, еще чего-то. Ну, тут еще от инструктора зависело, но там инструктор был нормальный, там руководитель полета был дуболомный. И вот он говорит, нет, вы будете летать в круги сегодня. О, смотрите, там кто-то сидит на скале. Справа, вон он. Я его даже не заметил. Сидит, столь, Или... что ли, точно? Что-то красное лежит. Сейчас спустимся, посмотрим. Это, кстати, крест не кто-то разбился, а просто показывает вершину фигдобюра. Так вот. Продолжу про стюардесс. Было волшебное совершенно утро, я покатал какого-то пассажира и должен был со своим учеником лететь на целый день на полеты. Ну, я подхожу, прошу, слушайте, затяните меня. Я же вам покатал пассажира, вы обещали, что затянете. А вот этот руководитель полетов Леонид уперся. Нет, у нас студентки летают круги, никуда я вас не пущу, значит, будете... Вот они отлетают по... Все 6 шесть кругов. Каждая. И тогда я тебя запущу, слушай, мне нужно 300 метров, я ничего там не порушу, нет, сиди. Ну я, конечно, устроил показательную выход, то есть позвонил владельцу фактически площадки, рассказал ситуацию, дальше он перезвонил руководителю полетов, который тут херню затеял. И только после этого, ну так все-таки это не дусаф уже был, а, э, аэродром частный. Но подход был именно вот этот дусафовский дуболомный. Ты должен вот так, я решил, я начальник, я решил, я так хочу, так и будет. Ну, я все-таки полетел, меня готовится тянуть, и девочки спрашивают, слушай, а как, чего? Говорит, а да сейчас там чемоданы летают, он на маршрут полечу, на Волгу слетаю, там кучу всего посмотрю. Он говорит, а мы вы тоже так хотели, говорит, а попросите ваших конструкторов, вы, чтобы этот ваш идиот поменяет упражнение на парящее какое-нибудь. Ну, ну и спрашивают, он говорит, нет, будете круги летать. А круги, термичка, болтает везде. Какие там круги к черту? Ну и в итоге, я так понимаю, что в итоге, когда я взлетел, На естественно, круги они не долетали, потому что настолько сильно Ну меня отцепили на 300 метров, я отцепился плюс 4 метров в секунду. свечка ушел, и дальше помчался туда там завидова, под тверь, в район старицы. Ну, в общем, гонял я там до 8 часов вечера. Вот. Это такая вам история про... Не помню даже, с чего это начал, <смех> пока добирали рассказал. Про гибкость подхода. Здесь никогда никто не будет летать в круги, когда есть вот такая погода. Забираешься в небо и балдеешь здесь, получаешь удовольствие, летаешь целый день, учишься пилотировать. То есть это основа. Когда ты умеешь пилотировать, эти круги легко даются. Почему в программе же круги часто? Ну, потому что это удобно, Ты, там, какая погода бы ни была, там, дождь, снег, град, ну, если самолет может взлететь с планером, ну, и тягачишь круги. Самое удобное упражнение. Но, повторю, мое мнение, Круги надо летать, тогда, когда ты уже умеешь пилотировать, можешь отвлечься. Я могу в вот управление бросить и смотреть вокруг, и никто сейчас планер не пилотирует. Я все это контролирую, эту ситуацию. И планер оттремированный прекрасно сам летает. Ой, видите? Он даже сам А молодой пилот, он обычно зажат, у него там все вот это вот, вот эту ручку, особенно вот, если вы молодой пилот, запомните, нельзя из ручки сок выжимать. Ручку надо держать... Вот так, как письку в туалете, тремя пальчиками нежно, вот раз И дальше мельчайшими движениями, ручками вы рулите, то есть не вот так вот, вот а вот и Планер практически не нужно, никуда. вот маленькие легкие движения, я его подправляю И вот он набирает высоту прекрасно, видите вот, филигранные движения ножкой тоже Ой, ну про это надо мне как-нибудь снять отдельный ролик, здесь видите, к слову пришлось так, а мы уже набрали. И мне нужно лететь на аэродром, потому что мы, меня ждут мои студенты. сейчас передам управление пилоту, который летал на самолете, но никогда не летал на планере. Окей, okay, take control. Okay. Ну все, вот, смотрим на ручку, смотрим, как пилот летит. One uh, Hand go straight. Easy? Да, да, Окей. <смех> вообще это счастье попробовать планер ну вот смотрите друзья как это все просто вот сейчас взял ручку видите нет нет резких движений то есть все делает хорошо самое главное это не делать на плане резких движений ручкой тогда планер будет прекрасно лететь зачет <тригой> Обычно после самолета на плане я сразу же летаю чуть хуже. Посмотрим, что будет э, дальше. Это уже процесс интимный, друзья, его снимать не буду. Но если хотите, как мы сниму ролик, когда я возьму пилота с нуля. И весь цикл надо будет прогнать э, как вот, от первого шага и дальше. Мне даже, наверное, самому будет интересно. Вот если вы захотите, как сделать. <с> Приезжайте, попробуем. <с Lanka> друзья, высота 2600 метров. Мы подходим к аэродрому. И я сейчас попробую вам показать, как можно быстро снизиться, потому что, к сожалению, я немножко перелетаю время, о котором мы договорились, и мои э, друзья на земле нервничают. Вот наш аэродром. Я выпускаю полностью воздушные тормоза и использую немножко скорость 150 и буду использовать скольжение. Посмотрим, сколько я выжму такой конфигурации можно на самом деле чтобы планер не дрожал просто воздушные тормоза и скорость побольше чем больше скорость тем больше воздушные тормоза они рассчитаны на то чтобы работать при максимальной возможной скорости планера но а я не злобствую мне конец не хватает конца зеленого сектора и снажение у нас минус 11 метров в секунду ну то что мне и нужно Шасси у меня сейчас убраны, потому что шасси на такой скорости нельзя использовать. О! смотрите с 13,5 метров в секунду. То есть вы понимаете, да, что такой конфигурации можно от любой грозы сбежать, потому что ты просто выпускаешь полностью тормоза, делаешь максимальный Во-первых, можно сбежать просто, разогнавшись, улетев от нее. Но во-вторых, если засасывает в облако, то вот так можно тормоза выпустить и уже, может сказать, не засосет. Хотя бывают грозы, в которых 50 метров в секунду воздух вообще шурует вверх. И даже человек, если он выпрыгнет из самолета и попадет в грозу, сможет парить без всякого парасута без всякого планера. Его будет подбивать вверх в грозе. непонятно, чем это кончится, конечно. Да. Я смотрю, аэродром пустой. Ну, сейчас подойду к аэродрому и быстренько выполню вам максимально плотный заход. Ну, потому что я так хочу, я так умею. Не советую его тренировать э, вот так же сразу же. Надо просто постепенно приучать себя, потому что можно очень плотно приземлиться. Мне это помогло все время, когда у меня отказал двигатель. У меня просто другого выхода не было. Так, да, свободен, полоса свободна. Ох. Так, я выпустил шасси. Лапатень директор Даунвинг лендинг тосаус. Друзья, максимально выпущенные тормоза. Закрылок. Перевожу на скорости 120 на лендинг. Скорость я проверил, потому что самое страшное, что можно сделать, это закрылок перевести на скорости более высокой. Это уже будет опасным. И дугу такую выписываю. Эти тормоза даже не наполнены, то есть у меня не получился мой любимый афганский заход получился халтурный заход но в то же время уж тут не на соревнованиях вот я сейчас тормоза убрал потому что чувствую что перестарался и у меня еще встречный ветер и мне еще лететь до полосы но ну, имеется в виду до ехать потом до старта поэтому я сейчас на отброшенных тормозах немножко подтягиваю себя ближе к асфальту восточный компонент появился нехорошего ветра тяжело будет летать сейчас где-то рынколдуна буду касаться. Оп, коснулся и поехал. ТРМ-ТРМ-ТРМ-ТРМ-ТРМ-ТРМ-ТТРМ-ТТРМ. Ветер не сильный. Сейчас будем второй раз летать. Ну, вот Мне этот планер немножко мешает. Я -то хотел бы развернуться красиво. Ну, буду разворачиваться не так красиво. Съезжаю с травой. И... Чтобы не мешать коллегам, остановлюсь сбоку. Опа. Коллеги, кстати, собираются взлетать на этом самом планере с мотором электрическим. Так что сейчас посмотрим, может нам повезет еще это заснять. Are you happy? Yes, very happy. Very nice flight. Yeah. Very Ну что ж, до новых встреч, показываемый любители лед видов спорта. До новых позитивных роликов.